Значит, у микрофона Марк сегодня играл в Nexter Ну, как вы видите, я сейчас работаю на мусорщика. Ничего интересного, да. Поэтому сейчас мы телепортнемся на какую-то более интересную точку. Там какие-то проблемы будут. все Так, значит, мы у одного, мого... у одного клуба. И тут, значит, он у мусорки сейчас стоит. Всё закрыли и поехали так окей мы сейчас гоняем на какой-то там трассе окей кстати вот его ник вот вот сейчас мы уже приближаемся так вот мы и подъезжаем так все, мы наконец-то ближе находимся. Давайте посмотрим задание. У меня тут пятый уровень, да-да, и 77 тысяч. Я коплю сейчас на первую машину. Да, кстати, по названию ролика, как вы заметили, я коплю на первую машину. Поэтому, да. Все. Так. Смотрим, как он будет поворачиваться. Понятно. Я пока что выйду. Так, окей. Смотрим, смотрим. Хорош. Так, давай. Давай, открой. Так, куда? А, Чего через... себе. Сорян. Все, побежали, поскакали, побежали. Только тут бегать, конечно, нельзя. Так, окей. Ребята, если что, напишите хэштег Даник вернись на канал. Представляете? Даник решил больше не сниматься. Да-да. Поэтому я пока что буду снимать на NextRP. Так, вот мы и приближаемся, поэтому, да, вот. Вот. Сейчас я, короче, вынесу мусор. Так, хорошо. Ой, блин, не успел забрать мусор. Так, все, наконец-то мы заканчиваем. Все, сейчас еще один раз пойдем, донесем мусор. Сейчас еще раз один пойдем, донесем мусор и все. В принципе, я думаю... Ну, там еще поснимаем. Поснимаем, короче. И все. Все, сейчас мы получим зарплату, короче. И еще я, вот, персонаж мой голоден, как вы видите. Поэтому я думаю, сейчас мы еще раз один сделаем. Потом уже я еду, типа, покупать себе машину. Ну как, первую машину. И еду еще покушать. Поэтому надо еще один раз, и все. Так, ребята, мы подъезжаем Наконец-то. Вот это место. Еще один раз пойдем? Или нет? О, два рейса. Понятно. Понимаю. Так, что он на мне напишет? Еще раз или просто сейчас я выхожу. Ладно, давай еще один раз. О, он мне ОК написал. Так, окей, гоняем. Так, все, подъезжаем. Так, все, мы вылезаем. Всё, побежали, поскакали. Он, значит, следующий мусор берет. Окей. что я сажусь в машину. Так, все, мы сейчас выезжаем на следующий груз. И тогда я куплю себе, наверное, машину уже за 110 тысяч, да, да. Поэтому, ребята, сейчас мы появимся на следующем мусоре. И все. Ну как? Появимся на следующий мусор и купим машину. Так, все, мы подъехали. Сейчас я заранее выпрыгну от боли. Все, ждем. Хотыщ, хотыщ, хотыщ, давай. Значит, где-то тут будет мусор по-любому. Ага. Все. Смотрите, залезаем ждем следующего груза. У -у -у. У а вот мы и тут появились. Так. Вот так вот. Залезаем. Все, я вылезаю. Выпрыгиваю. Стой, я сейчас выпрыгну, у меня в болото не хим. А то я буду погибнуть. Хотя в болоте погибнуть невозможно в этом море. Зато далеко от тебя будет, представляешь? Так, где? Ты Ага, понятно. Так, ты один, я один. Уже получается 60. Так, еще 70, 80. Да, еще два раза. Все, отправляемся на следующий. Ой! Опа, так, все. Полезли. Следующий, по-любому, там будет, да. Все, погнали. Опа, забираем. Кстати, ребята, кто не заметил, мои ролики теперь без водяного знака, да-да. Все, осталось последний раз. Телепортейшн. Ой. Блин, у меня очень мало сейчас этой. Короче, я очень сейчас голоден. Надо найти ближайшую и пожрать. Оп. А Вот мы уже и подъезжаем Кстати, незнакомку надо забрать Еще Так, все а там вот. Теперь мы погнали Вон туда Поищи пустые бутылки В ближайших мусорных баках Легко себе сказать Давай, садись Давай возле меня на пассажирское. Сейчас я как раз-таки еще незнакомку заберу. Ты не против? Сейчас, подожди. Так, забираем незнакомку. Вот так вот. Ну давай без истерик. Вот тебе от нее подарок. Конечно. Так, все. оп оп оп по Теперь поехали. Так, все. Подъезжаем. Наконец-то. Сейчас я себе куплю точилы. Так. Вот так вот. Так вот. Все, Кэт, чтобы открыть. И переворот. Давай, проворот. Проворачивайся. Вот, все. Теперь обратно. Вот так вот. И сколько мы получили? Посмотрим. Будет ли 110 тысяч? Блин, плюс 7к. Ладно. Куплю тогда себе за 80 тысяч. У меня как раз таки останется. Ладно, давай, спасибо. Я дальше, значит, за машиной купить себе. Что Спасибо. Понятно. Ладно, давай пока. Удачи. Все. Теперь мы поехали в... Э, ну, короче, самый маленький поляр. Так, ребята, сейчас я даю дискорд этому пчелу. Я ему признала, что я сейчас снимаю, как бы. Все. Сейчас мы будем уже у покупки транспорта. Надо, ну, низшего класса купить себе машину. Короче, пацаны, схема сменилась. Сейчас мы едем в БУ. Ну, короче, в БУ я сейчас поставила объявление. Вот. Куплю поминки. Где тут? Короче, куплю поминки. Вот. Вот. И сейчас посмотрим, кто позвонит, раз, и еще купим себе хорошую тачку. Так, ребята, вот мы и подъезжаем. Так, спасибо. Можешь меня подождать как раз-таки? А то у тебя, наверное, бензин сейчас кончится. Если получится купить какую-то хорошую тачку. Подожди меня. Блин, тут очень дорогие. О, о -о -о. Сколько стоит? Ну-ка, сейчас посмотрим. По минималке. Сколько? Это типа максималки. Слушай, покажите в паспорт. Техпаспорт покажи, пожалуйста, а то что-то 85, в автосалоне столько стоит. Ну вот. Ой, техпаспорт, и я сейчас покажу. Не водительское удостоверение, а именно тех паспорт там, что внутри машины. Так, Так. За сколько говоришь продаешь? Не, сорян, не смогу. 8. Слушай, ну просто такая машина, я такую уже могу купить за 85 тысяч. Не, ну тут нисколько ни хочешь. У меня сейчас 98 тысяч, я хочу найти хорошую машину, у тебя даже нет никакой там прокачки. Ладно, если бы тонировка была, и вил и винилы. Так э, ты, наверное, ее продать не сможешь. А, меня уже сфоткали Меня только шоу убили За шоу? Не понимаю Короче, я вызвал такси Сейчас увидите, что я сделаю И заканчиваю ролик Вот так у меня какой-то чел подвозит, спасибо ему. И сейчас увидите, что я хочу сделать. Так, ребята, как вы заметили, мы заходим в автосалон. И сейчас мы будем выбирать это, либо это. Мощность 60 литров, мощность 35. Максимальная скорость 97, максимальная скорость 90. Ускорение 53, ускорение 41. Разгон, э, разгон до 100, 17 секунд. Расход 6 литров, расход 4, 3 литра. Ну, очевидно же, покупаем это. Все. Берем. Вот так вот, сейчас. Первая машина. Ну, как первая. Она, у меня еще много было. Ну, теперь зато буду ехать быстро. Все. У меня заказывают эти картинки. Все, ребята, на этом все. Мы заканчиваем под этой прекрасной нотой наш ролик. Всем пока-пока.